Привет гости моего канала. Меня зовут Макс Саныч. На этом канале ты услышишь мои авторские афоризмы, а не и цитаты дня. Я сочиняю на ходу, пишу стихи, пишу книги. В разделе о канале смотри ссылки на мои канал и переходи по ним. Подписывайся на канал. А сейчас моя цитата дня, которую я воплотил в одном из своих авторских проектов «Диджли Главнее всего штука баксов в кармане джинсов у меня. Подписывайся на канал. Суважух и Макс Саныч.